Всем привет! Сегодня мы будем вести разговор о мобильных прокси. Уже я написал статью о том, как я поднимаю мобильные прокси на модемах 4G. А сегодня поподробнее хочу рассказать о этом процессе. На самом деле все легко и просто. Вы можете ознакомиться с инструкцией подробной о том, как я поднимаю мобильные прокси на сайте «Как поднять» прокси IPv6 во вкладке «Как поднять мобильные прокси» на страничке. И тут а, подробно описан процесс. Сейчас я вам а, вкратце расскажу, что из себя представляет процесс поднятия мобильных прокси на а, мобильных а, модемах а, 3G или 4G. Все легко на самом деле, хотя вам, наверное, с первого раза покажется, что это довольно-таки сложно. Но на самом деле а, я поднимаю мобильные прокси на виртуальных серверах, один виртуальный сервер это один э, мобильный прокси а, так виртуализацию использую при помощи virtual здесь создаю виртуальную машину как видим на данный момент у меня установлены два мобильных прокси э, тестовых которые сейчас работают и реconnectит интернет каждые 10 минут мегафон и билайн две сим-карты на двух мобильных 4g модем виртуальные машины базируются на основе linux операционная система centos семерочка именно это linux-система операционная система мне больше всего понравилась и на данный момент я поднимаю только на этой операционной системе. Устанавливаем Центр-7 на виртуальную машину. Как это сделать, довольно-таки много информации в интернете. Также я написал полную инструкцию о том, как я устанавливаю и виртуализирую уже операционную систему Центр-7. Устанавливаем операционную систему на виртуальную машину. В принципе, здесь все подробно описано. На данный момент в инструкции здесь написано, что я использую 1024 мегабайта, то есть 1 гигабайт ОЗУ на один виртуальный сервер, но я попробовал поставить 512, и 512, в принципе, достаточно хватило для того, чтобы сервера стабильно работали. Жесткий диск также урезал в два раза, 4 гигабайта поставил. Это была тестовая версия. и что хочу еще сказать использую установочный диск установочный образ устанавливаю операционную систему из образа iso но также и второй виртуальный сервер я уже создавал просто клонировав, сделать снимок так что-то, что здесь клонировал, просто опер... виртуальный сервер и поменял там немножко э, с... настройки интерфейсов. Так, э, что хотел бы еще сказать. Э, использую USB-хаб с активным питанием от розетки, потому что если мы подключаем достаточно много USB-модемов, то, соответственно, нам не хватает питания от э, стандартного питания USB от компьютера. Так, вот такой виртуаль, вот, вот USB-хаб, обычный USB-хаб, который подпитывается и от USB, и от 220 вольт, от розетки. Так, ну, два модема, использую здесь основное, основной нюанс при поднятии мобильных прокси в том, что нужны определенные модели модемов, то есть для того, чтобы поднять мобильный прокси, я использую мегафоновские модемы, разлоченный мегафон М151 дефис и М150 Дефис 2. Почитайте в интернете, в принципе, на Авито можно купить такие модемы в районе там, 1500 рублей. Возможно, и дешевле. В принципе, если вы не хотите устанавливать эту операционную систему, вы можете взять уже исходник VDI, который... И уже с которого я сделал уже снимок и его установить уже непосредственно на свой virtual бокс то есть здесь я сделал текущее состояние сохранил уже установил центр семерку установил там обновление с различный софт для работы с модемом и вы можете им воспользоваться в принципе напишите мне в личку я вам предоставлю этот VDI. Файл, который вы можете потом установить на VirtualBox себе, не заморачиваясь и не теряя времени по установке. На данный момент у меня запущены две виртуальные машины. Один виртуальный сервер отвечает за модем Мегафон, другой за Билайн. Также для удобства я подключился по SH к клиенту к серверам для работы. И через консоль я уже могу управлять реконнектом модемов и смотреть за стабильностью работы. Так, что хочу сказать в первую очередь, И, допустим, вот мы подключили модем, создали виртуальную машину, в настройках указали, сделали настройки виртуального сервера, пробросили USB. На данный момент вот этот USB мобайл отвечает за билайн, симку. Здесь пробрасываем модем. То есть один модем вот я пробросил, второй вот этот проброшен на другой виртуальный сервер. Сохранили. Сейчас вот посмотрим. Здесь настройки. Тоже USB проброшен, уже другой. Здесь два я пробовал. Вот это можно удалить. Он не подошел, к сожалению. Это модем от МТС. -а. И вот и уже Highway Technology. То есть, другой модема. Здесь сидит мегафон у нас. Симка. Сделали определенные настройки. И когда мы открываем уже подключаемся к консоли. У нас здесь выдается локальный адрес на сервер. У меня ноутбук сейчас запитан, вернее, подключен интернет от РосТелекома И, соответственно, входной интернет подключен к роутеру, Wi-Fi роутеру. А от него уже идут провода. Создается локальная сеть. К ноутбуку подключен уже провод от роутера. Здесь выдается адрес локальный нам мы будем использовать уже потом в проксировании именно интернету от 3G-модема. Сейчас прозвучал звуковой сигнал, вернее даже два. Это означает, что у нас пошел реконект модема, и HD-модемы начали перезагружаться. Так, то есть сейчас меняется IP автономный, автоматически меняется IP на модемах. Это уже в кроне я прописал перезагрузку модема каждые 10 минут, поднятие мобильных проксипов. И уже тем самым мы добиваемся реконнекта интернета, реконнекта модема и замены IP адреса. Так, и допустим, мы пробросили в настройках пробросили USB модем на виртуальную машину. И как нам узнать подойдет ли наш модем для использования именно поднятия мобильных прокси именно по той инструкции, которую я предоставляю? Забиваем команду. Ип-ап, который предоставляет нам информацию о IP-адресах и интерфейсах, и видим, что у меня сейчас здесь имеется несколько интерфейсов. Это стандартный L о кольцевой интерфейс, также enp0s3 это интерфейс, который как раз отвечает за наш локальный IP. Здесь непосредственно располагается локальный IP и интернет от ростелеком в данном случае от оптового окна провайдера ростелеком который заходит у меня в дом так и еще адрес вот который адрес непосредственно отвечает за IP адрес от оператора мегафон то есть здесь у нас есть интерфейс и если у вас в данном случае при команде при наборе команды и а не отображается интерфейс от модема, то есть мы видим основные два интерфейса и дополнительный вот этот интерфейс. Если он не отображается, соответственно, отображаться он должен в любом случае, если у вас подключен и настроены все настройки правильно сделаны виртуального сервера и подключен USB-модем непосредственно на эту виртуальную, проброшенную на эту виртуальную машину, соответственно, он должен появиться в любом случае. Название может немножко изменяться, там ван 1. И так далее. У меня в данном случае вот такой вот имя интерфейс. Если его нету, то, соответственно, ваш модем по этой инструкции не подойдет. Но схема работает, и можно масштабнуться, допустим, через usb hub один подключить на один компьютер. Сейчас скажу даже. Ну, больше, в принципе, можно использовать и не один USB хаб, а два и три вас никто не ограничивает в этом единственное как будет это все работать в, при рабочем процессе по стабильности это уже в тестовом режиме Ну, допустим вот у меня USB хаб он на 7 портов на 7 даже на 8 портов и соответственно можно использовать все 8 модемов и закупить эти модемы там, в районе полтора тысяч рублей и поднять а, мобильные прокси а, в большом количестве если учитывать ценник на данный момент каждого индивидуального э, мобильного прокси, то он там стоит в районе 3000 рублей. Я не говорю о шарах, которые э, распространяются прокси не в одни руки, допустим, там в 5 или в 10, я не знаю, как мобильные прокси, но Airsox, насколько я знаю, он... Продает такие прокси шары, то они стоят там в районе тысячи рублей, а индивидуальные уже стоят в районе трех рублей. То есть, по сути, мы получаем индивидуальные мобильные прокси. Так, ну, ладно, мы немножко отвлеклись. Я хотел подвести ценник и вообще рентабельность этого всего процесса. Допустим, стоимость железа я не буду учитывать, а также не буду учитывать затраты временных временные затраты на установку операционных систем виртуальных единственное что могу взять в стоимости которым мы будем потом отбивать это стоимость модемов как сказал я уже выше можно на авито можно приобрести за за полторы тысячи рублей в данный момент Ну, там по моему нулевый даже за 2000 рублей продают и грубо говоря вам один мобильный прокси отобьется вам за один месяц При том, если на данный момент Рассматривать то, что мобильные прокси они набирают более все больше оборота, они более известные. И, а что самое главное, они стабильнее и даже нестабильнее, а баноустойчивее. Допустим, на той, в той же социальной сети Инстаграма сейчас довольно-таки активно используют мобильные прокси, потому что на один мобильный прокси, на один канал, вот так я бы сказал, на один канал мобильного прокси можно посадить 50-100 аккаунтов Инстаграма и довольно-таки эффективно и с минимальными потерями банов крутить аккаунты. Так что задумайтесь и сделайте свои выводы. И еще один плюс, допустим, вы крутите в софте, допустим, аккаунты, да, instagram Инстаграма. И один аккаунт у вас попал в бан, ну не совсем бана, допустим, бан действия, подозрение на бан. И после реконнекта модема, после смены IP Наш аккаунт заработает. То есть, если мы работаем на IP в четвертых адресах, то, соответственно, мы должны аккаунт оставить в покое на сутки. А потом после того, как он отлежится, потом уже на этом же IPv4 попробовать открутить. И не факт, что будет дальше у нас крутиться. А если мы используем мобильные проводки, то нам нужно подождать, там, грубо говоря, 10 минут там или 2 минуты в зависимости от тарифа или настройках вашего реконнекта Матема. IP поменяется и, соответственно, аккаунт разбанится, и вы будете выполнять дальше свои действия. Вот это очень такая лай лайтовая штука, так что можете и воспользоваться. Так, на данный момент у меня подключен один мобильный прокси. Если нажмем старт, то у нас определит, да, то, что один мобильный прокси работает. Билайн, он немножко тормознее, он подключается дольше. То есть сейчас произошел реконнект и он где-то ориентировочно минута, наверное, будет перезагружаться. Но я уже проверил нужно выбирать еще и такой определенный софт, который э, работает, то есть ставит на паузу, если интернет-соединения нет, а если оно появилось, то э, аккаунты дальше, допустим, начинают работать в MassFollowed или MassLike. Так, сейчас у нас подгрузится мобильный прокси от Beeline, но на данный момент давайте проверим э, работу именно мобильного прокси от Мегафона. Для этого можно воспользоваться браузер Mozilla Firefox. Так, Входные настройки у нас вот такие, без логина и пароля. Данные мобильные прокси можно использовать только локально. То есть вы подсоединяете мобильный прокси к USB-хабу, этот USB-хаб подключаете к, к вашему ноутбуку. И, соответственно, с этого же компьютера можно использовать мобильные прокси или с другого компьютера, который подключен у вас в локальную сеть непосредственно у вас дома. То есть, если вы захотите использовать эти мобильные прокси извне, допустим, в офисе или там вообще в другом городе, то у вас этого не получится. То есть, эти прокси, грубо говоря, для себя. Для того, чтобы поднять мобильные прокси и, и пользоваться ими извне, вам придется э, получать э, статический IP от вашего провайдера, Который у вас подключен и от него уже проксировать весь интернет, который э, относится к тому или другому другому модему. Но ну, тоже, в принципе, это реализуемо. У нас опять перезагрузился модем. Вижу, что Билайн мегафон работает. Так что мы забьем настройки мегафона. Именно локальный IP адрес порт. На Билайне 8000 Посмотрим в настройках. Firefox, какие данные у меня здесь установлены. В принципе, они уже здесь установлены от Мегафона. И проверим наш IP-адрес. Как видим, IP-адрес у нас работает. Показывает у меня, что здесь Россия, Москва, ваш провайдер Мегафон, наш IP-адрес. Давайте вам покажу процесс реконнекта на Мегафоне, что он из себя представляет. Здесь написан на сервере у меня, так сейчас зайдем в FTP клиент на сервере, на виртуальном сервере. Здесь у меня прописан скрипт bash скрипт, который отвечает за реконнект, который добавлен в крон, в кроне прописан запуск этого скрипта каждые 10 минут. На данный момент интернет работает давайте запустим вот этот скрипт который нам э, сделает реконнект и замену ip 4 адреса для этого нужно запустить bash proxy 3g sh мы слышим звуковой сигнал это, это означает о том что говорит о том что наш модем отключился от usb по питанию здесь вот видим второй звуковой сигнал подключение модема Определение информации для интерфейса нашего оператора мегафона. Готово. Сейчас мы можем обновить информацию и наш IP-адрес вот и должен поменяться. Вижу, что модем горит постоянным светодиодом синим. Обновляем информацию и видим, то, что наш IP поменялся. То есть мобильный прокси IP у нас поменялся. Ориентировочно где-то вот на мегафоне связь получше, чем на Билайне. Он занимает реконект где-то в секунд 25, может быть, 30 максимум замена IP-адреса. Так, вижу, что у нас идет определение IP-адреса на Билайне. Так, вроде бы как бы подключился у нас. Светодиод у меня постоянно горит. Проверим через чекер. Мегафон работает. Билайн у нас работает. Тоже IP адрес видите, тоже от Билайна есть. Проверим через Mozilla Firefox. Обновим информацию. У нас здесь должен быть мегафон. Адрес мегафона. Да, он так и остался. А в настройках пропишем уже настройки непосредственно IP адреса локального от Билайна. Также порт от Билайна. Нажимаем ОК и обновляем информацию. Мегафон оператор видим. Сейчас немножко у нас подгрузится. Билайн. Как видим, наш Билайн тоже работает и довольно-таки неплохо. Единственное, конечно, нужно усиливать сигнал, потому что он работает нестабильно. Билайн мне не понравился. Мегафон работает вообще идеально по реконекту. Билайн немножко он. Подтупливает. Но это можно исправить, можно подключить Зена-постер или баш скриптами, попробовать стабилизировать этот интернет. Что нужно сделать? Нужно прописать, опять же, в кроне, чтобы он проверял каждый раз пинг адреса от модема от э, интерфейса от модема если пинки есть соответственно э, все нормально если пинга нету то он начинает пробу пробует сначала делать реконнект модема по питанию если это не помогает он ребутает наш виртуальный сервер после этого опять поднимает мобильные прокси то есть это можно все автоматизировать и наладить чтобы ваше участие здесь не ну, вообще минимально присутствовал ну в принципе на этом все думаю эта штука вам понравится, как поднятие своих мобильных прокси, потому что это очень довольно-таки ново и интересно. В первую очередь это доходно. Если у вас есть свои мобильные прокси, то вы можете их уже монетизировать в любой социальной сети и не бояться то, что ваши аки, допустим, будут сыпаться банами, потому что мобильные прокси, они баноустойчивые. На этом до свидания, пока-пока, если есть вопросы, можете задавать в комментарии или пишите в личку, вам предоставлю уже образ виртуального снимок, виртуального сервера формата VDA и вы сможете попробовать поднять мобильный прокси у себя дома на своем компьютере. На этом до свидания, пока-пока.